Йо мен, Йо мен, Йо мен. Прими Вантикайп, Вантикайп уже все, приняли у всех, кого можно. Всем привет, мы типичные фанаты Хаски. Можем вам ответить на любой вопрос относительно творчества нашего кумира. Часик сралось. Часик сралось. Ассалам алейкум, алейкум масалам Всем моим и всем твоим пацанам Я царь тузы, царь кутузы Царь твоего анального носика Хочешь узнать, что такое ты? Ну ты это то, что под вопросиком Ростик, мой велик. Я властелин твоей кукушки Хочешь же с тобой эти пушки? Я Бунин А ты всего лишь творец каких-то сахарных пряников Нет, я просто Бунин Нет, я просто Бунин Эй Кто такие трахальщики мусорных бочков? Я не смотрел Это стоящая вещь? Если это стоящая вещь, но то тогда Не знаю, такая же ли это стоящая вещь, как быть фанатом Хаски Я не уверен Здорово, простите, что создали постороннюю Ну что, готов взорваться? Об моем саду весело, ну, об, об моем саду честненько. весело. Конечно, любимая часть микса. Давай, давай. Сейчас разъебывать, Сейчас разъебывать будем. Давай. На промежу, Это реальное музло, а не ваш. Лизер, не ваш, хаски, не ваш.. Ой, нет, ты неправильно. Хаски как раз реально было. Торт вот есть Все, ребята, если есть медовик, то мы его получим. Вот такое у нас правило жизни. Если есть медовик, мы его получаем. А вы тоже заметили, что поколение мы просрали Понимаете, всем сейчас лишь бы ржакотаник, рофл, лол, кек Я люблю другие вещи по Куприн, люблю грозу в начале... А как же искусство-то, собственно Вот одно дело, люблю грозу в начале мая Другое дело, вот это ваше... Кек. Лол, кек, извините за выражение, чебурек Просто уроды Просто цветаева ахматова александр шклярский посмотрите как в парке сейчас хорошо но кто кто из рэперов про это споет в парке хорошо никто не поет про